Всем здравствуйте. Меня зовут Владислав. Тема, которая я хочу сегодня с вами поделиться, это стереотипы в медицине. Итак, медицина как непосредственная часть жизни любого человека несет в себе множество типичных ситуаций. Но, как известно, не связанный с медициной человек воспринимает эти ситуации достаточно узко, не рассматривая вопрос со всех сторон. Из всего я выбрал три как мне кажется, самые типичные ситуации, и даже дал им название. Итак, это сарафанное радио, неверная обложка и неслыханно, и другие эмоции. Разберем каждую с примерами из собственной практики. Итак, сарафанное радио, э, пожалуй, самое обыденное. Это структура, которого знакома каждому. Знаешь хорошего доктора? Да, есть один на примете. Происходит это у нас всюду. В семье, в коллективе на работе, в трамвае, в интернете, у друзей и много где еще. Откуда это все исходит? Для начала важно понимать, из чего состоит лечение в медицине. Вы должны понимать, что это комплексный многофакторный процесс, на который влияет как врач и его лечение, как пациент и выполнение им рекомендаций, так и многие не связанные, не ни от кого вещи. Но, тем не менее, несмотря на всю сложность, результаты лечения практически всего. Можно представить в виде диаграммы с четырьмя цветами, где зеленый цвет – это успешное лечение, не требующее возврата к проблеме. Желтый цвет – это необходимость повторного лечения. И красный цвет – необходимость повторного лечения в неотложном порядке. И, к сожалению, черный – это летальный исход. И так рассмотрим первую ситуацию. Внимание на актеров. Сегодня у нас актерский состав. Знаешь, в последнее время очень сильно его живота Когда я с гордостью думаю, что тебя Знаешь, тебя тебя Да. тебя тебя тебя тебя тебя тебя тебя тебя тебя тебя Что, тебя Что тебя Да, тебя тебя тебя Итак, откуда эта ситуация исходит? Вероятнее всего, наш советчик был одним из пациентов, которые находились в зеленой зоне и получили успешное лечение. Безусловно, врач для него лучший, и всем интересующимся он будет советовать именно его. Следующая ситуация. Ну, а типы природных и домы удалить. Угу. Знаю, там вроде такой Свиридов есть дома комнатного санса. Свиридов? Ну да. Свиридов. Ну да, да, такой мысенький есть. Я знаю о ком ты, я бы не советовала. У меня тётя у него лечилась. Ну, как сказать, лечилась, это очень громко сказано. А результат вообще не оправдал того, что они ожидали. Потратили время, деньги и дороги. Откуда исходит эта ситуация? А, вероятнее всего, наша тетя находилась в желтой, красной или, к сожалению, в черной зоне. Скажите, пожалуйста, нормальная ли эта ситуация? Как вы считаете? Вольны, доступны любые ответы? Для тети, безусловно, не нехорошо. Нечастая. К сожалению, в медицине неудачи – это естественная ситуация, то есть это возможно. Более того, именно неудачи в медицине являются причиной всех последующих успехов. Теодор Беллерот, основоположник, один из основоположников современной хирургии, в 1876 году сказал «Неудачи нужно признавать немедленно и публично. Ошибки нельзя замалчивать. Лучше знать об одной неудачной операции – чем о дюжине удачных. И пример из собственной практики. Пациенту со злокачественным новообразованием после длительного разъяснения было предложено два способа лечения. Первый заключался в высоком качестве жизни после лечения, но при этом риск осложнений был достаточно высокий. И второй вариант, который подразумевал более низкое качество жизни, но при этом риск осложнений, как вы можете видеть, практически отсутствовал. Выбором пациента стал первый вариант лечения. Безусловно, обо всех возможных исходах и рисках пациент был предупрежден. А, к сожалению, после лечения у пациента возникли осложнения, которые привели его к двум повторным операциям. Одному месяцу пребывания в стационаре. Количество затраченных средств превысило типичную цифру в 7 раз. А результаты были полностью аналогичны, если бы он выбрал второй вариант лечения. Более того, обозленный пациент и родственники э, во время этого с явной агрессией заявляли, что врач, э, что они не дураки, и знают, что врач специально сделал так, чтобы у него эти осложнения появились. Э, итак, для понимания следующей ситуации я, у вас, я вам снова задам вопрос, что такое гайдлайны, может быть кто-то знает. Гайдлайны. Да, абсолютно верно, это руководство. Если быть точным ми... ну, для медицинской сферы, то гайдлайны – это клинические руководства по проверенной и эффективной схеме диагностики и лечения для каждой сферы медицины, созданные на основе масштабного опыта врачей всего мира. Гайдлайны ежегодно обновляются, пересматриваются, обновляются, дополняются новыми данными. Следуя этим рекомендациям, врач всегда использует только актуальные и проверенные схемы лечения – делая его наиболее результативным. И, собственно, вторая ситуация. Следующая ситуация. Слышь, вчера кто на консультацию хирурга. Там какой-то пацан моего возраста, не знаю, даже на два года младше. На что что? Не извинился, ушел, записался в другой. За них 40 лет, как солдат. Сделано, не будет, диплом, а потом второй да? опять же откуда это исходит <свеч> безусловно к этому к этой ситуации привело некое культурное явление однако как показывает практика такая ситуация очередной миф почему а -а сведем ее к уже знакомым диаграммам на приеме молодой врач, оценивая ситуацию, доступность и актуальность, и актуальность современных методов лечения, то есть гайдлайны, предлагает пациенту три варианта лечения. Как вы можете видеть, есть смысл выбирать между первыми двумя, и третий явно ну, нерационален. Но, следуя логике молодой, плохой, старый, хороший, можно столкнуться вот с такой ситуацией доктор не предлагает пациенту выбора оперируя устаревшими способами лечения и предлагает этот вариант как единственный правильный лучший а все что делают остальные с его слов ерунда и глупости и собственно следующий пример двое пациентов встречаются в больнице и у них завязывается разговор Нет, я к доктору Олд. У меня завтра назначена операция. О, какой саппорт? У <coughs> меня завтра запретили передавать доктору Як. Ну не боюсь. Чего? Молодой специалист. Да. Что? Умный. Да нет, что вы? Я думаю, ему знаем хороший специалист. Ну немножко волнуюсь, но ему доверяю. Можно. А, что произошло дальше? Доктор Янг прооперировал больного согласно современным канонам доказательной медицины. Доктор Олд выполнил вмешательство, оперируясь устаревшими способами лечения. Проходит год, эти пациенты снова встречаются. Пациент доктора Янг пришел в больницу на бодрый, радостный, на контрольный осмотр. Пациент доктора Олд пришел на повторную операцию. К сожалению... Это явление характерно не только для хирургии, а и для других отраслей медицины, будь то комбинация назначенных медикаментов от повышенного давления, стратегия лечения камней в почках, скрининг онкопатологии, отношение к вакцинации, назначение антибиотиков при респираторно-вирусной инфекции и многое другое. Тем не менее, категорически нельзя применять эту логику ко всем специалистам, но поинтересоваться о современности и актуальности своего лечения абсолютно никто не запрещает. И, собственно, следующая ситуация. Здесь, а, После такого ответа нередко можно услышать реплики недовольства или даже угрозы. Почему так происходит? В медицине есть такое понятие, как распределение больных и приоритетность оказания помощи. Первое – это распределение пациентов согласно специализации учреждения. То есть а пациент с явной кишечной инфекцией не может быть госпитализирован в инфекционное отделение, а пациент с подозрением на аппендицит не может быть госпитализирован в хирургическое отделение. А, приоритетность оказания помощи играет роль, когда заболевание угрожает жизни пациентов или напротив. Иными словами, первым, первый, а, помощь в первую очередь необходимо оказывать пациентам состоянием, угрожающее жизни. Если же этого нет, то дежурный персонал имеет полное право отказать а, в помощи или ее отсрочить. А, и, собственно, пример из практики. Доброй ночи. Добрый. Я э, так что упал, у меня запястья были. Может, как это случилось? Ну, упал. Болит? Болит. Хорошо, я вам сейчас выпишу без боли, сейчас завтра придете на поликлинику на консультацию хирурга. В смысле завтра? Я сейчас пишу. Сейчас нет возможности оказать вам помощь. Вы врач? Сейчас вы нет врач? возможности оказать вам помощь, завтра придете на консультацию Я здесь, вы врач! Че я должен завтра приходить? Тем не менее, Угрозы жизни пациенту нет. А у дежурного доктора в этот момент пациент в операционной, ожидающей неотложной операции. Двое пациентов в приемном отделении с подозрением на перитонит. Один пациент в отделении терапии, который требует консультации. Четыре пациента в отделении хирургии, которые поступили и требуют расписать им лечение. И 37 пациентов в отделении хирургии, которые находятся и которых нужно осмотреть хотя бы дважды за дежурство. То есть отказ доктора полностью соответствует установленным порядкам. И, собственно, выводы, какие можно сделать выводы из всего этого. В первой ситуации это адекватно прислушаться к мнению доктора и адекватно воспринимать предложенные, предложенные варианты лечения, понимать и осознавать возможные исходы и риски. Неудача не всегда говорит о неправильном лечении. Во второй ситуации не быть предвзятым в отношении возраста врача. Пресловутые «мало опыта» и «ничего не знает» редко имеет место быть, потому что за самостоятельную работу врача несут ответственность как заведующий отделением, так и главный врач, которые попросту не дадут вести неподготовленному врачу самостоятельную лечебную деятельность. И в третьей ситуации адекватно воспринимать просьбу врача подождать или отказ. Скажу вам как врач, что я готов лечить в три раза больше пациентов, но ограниченность во времени, мои физические возможности и установленные порядки этого делать попросту не позволяют. У меня все, спасибо.